Приветствую всех! Сегодня мы будем играть упражнения с музыкальным образом, формой и метром пульсации. Давайте начнем с образа. Спойте несколько интервалов чувств, как вы выражаете вибрации до мажорного образа через интонацию. Например, возьмем радость. И мы поделим очень просто тональности, Мажорная будет радость, и минорная будет грусть. Поем с интонацией, с движением звука. Мы сыграем два раза. Сначала мы сфокусируемся на интонации музыкального образа, опять представление звука и фразировки. И чем больше вы даете себе время между звуками, другими словами, чем медленнее вы играете, тем больше вибрации радости вы можете почувствовать через интонирование интервалов. Теперь сыграем второй раз и добавим звуковое представление и фразировку. Музыкальная речь должна уже быть привязана к фразировке, как к вес к интонации. Поэтому здесь я просто буду упоминать фразировку, а означает это будет фразировка и музыкальная речь. Настроимся на характер музыки. Представим первые ноты в темпле гармонии до мажора, мессепьаной динамики, баланса правой руки. Наберем вес, начнем играть. И постоянно представляйте звук, интонируя с музыкальным образом и фразировкой. Иногда пианисты спрашивают меня, как можно сочетать музыкальную речь с музыкальным образом. Так вот, когда вы накладываете музыкальный образ на музыкальную речь, главной краской и энергией становится музыкальный образ и внутри образа музыкальная mm. речь будет ощущаться mm. просто как более напряженные более, или более открытые image. интервалы. Наверное, здесь нужно сыграть немного быстрее, чтобы хватить фразировку. Так что старайтесь почувствовать все те же вибрации образа, но уже в более быстром темпе. Давайте выполним то же самое в арпеджио, три шага, своем вслух, сыграем, фокусируясь на интонации музыкального образа, и затем сыграем, добавляя представление звука и фразировку. Упражнение Ганона. Опять просто выбираем образ радости. И если мы придерживаемся гармонии, образ будет более грязный. Те гармонии, которые мы выполняли на предыдущих уроках. Итак, споем слух, сыграем с интонацией. И затем добавим представление звука и фразировку. Следующий канал. Next octaves. Oh. Аккорды. Здесь мы будем менять образ очень часто. Радость, грусть, радость, грусть. В миноре будет грусть. Сначала споем. switch to joy oh, oh. Перейдем к музыкальной форме. Давайте я объясню сначала, как по-разному мы будем распределять элементы формы в упражнении. В, га в гаммах, арпеджи, октавах, движение вверх и вниз будет являться одним элементом формы. Есть, наверх. Наверх и вниз. Один элемент формы. Начало. Вверх-вниз, развитие, вверх-вниз, подход кульминации и так далее. В ганонах каждый элемент будет состоять из одного предложения, так что половина пути вверх или половина пути вниз будет одним элементом формы. Здесь также мы будем пропускать развитие, только будет у нас здесь начало, подход кульминации, кульминация и заключение. So Все это написано в нотах в дополнительных. Нотах. <laughs> и в аккордах мажор и минор будет одно предложение, которое будет являться одним элементом so формы. До мажор, до минор, вступление, ре мажор, ре минор, начало и так далее. Здесь также элементы формы будут выстраиваться по-другому. Здесь у нас будет вступление начало развитие усложнение подход кульминации кульминации и заключение семь элементов для семи нот и точно так же, как фразировка помогает отпустить напряжение в мышцах во время игры, когда мы начинаем новый блок, и вы увидите это более ясно в последнем восьмом уроке по упражнениям, по техническим упражнениям, ощущение музыкальной формы также поможет освободить руки во время игры, потому что, возможно, вы уже заметили, когда мы переключаемся на новый элемент формы, наша интонация тоже меняется. И когда мы меняем нюансы ощущений в интонации, это помогает поменять ощущения в мышцах новые мышцы начинают работать так что когда мы меняем ощущения в интонации мы меняем ощущения в мышцах поэтому мышцы не будут статичными что является причиной накопления напряжения мы so переходим, например, к развитию, мышцы работают немного по-другому. Переходим к подходу к кульминации, мышцы переключаются на новые ощущения. И вот это переключение помогает мышцам рук оставаться свободными, а так же как и в повседневной жизни, если вы не хотите быстро переутомиться, просто часто меняйте занятия. Итак, ощущение формы поможет мышцам рук освобождать напряжение в игре в быстрых темпах. Теперь давайте сыграем. Принцип работы над музыкальной формой в упражнениях будет точно такой же, как и с музыкальным образом. Сначала мы споем вслух, чувствуя вибрации образа и элементов формы через интонацию, например радости начала или радости развития затем мы сыграем фокусируясь только на интонации образа и формы и в конце мы сыграем добавляя звуковое представление и фрезеровку Going to develop it. Oh. Rising to climax. Oh. Climax. Oh. Теперь сыграем дважды. Я покажу только одну октаву вверх и вниз, потому что я не хочу делать это видео слишком громадным. Но когда вы возвращаетесь и начинаете новую октаву, Здесь необходимо переключиться на новый элемент формы, развитие, например, в этом примере. И опять, когда возвращаетесь, начинайте новую октаву с элементом подхода к И теперь сыграем второй раз, а, уже фокусируясь также на звуковом представлении и фразировке. Попробуйте играть здесь немного подвижнее для ощущения фразировки. Все еще ясно ощущая энергию образа и формы через интонацию каждого интервала. Играйте даже немного медленнее. Наверное, это будет слишком быстрый тем для вас. Просто немного медленнее. И теперь, когда вы поняли принцип занятий, давайте выполним то же самое с остальными упражнениями. Арпеджио. Поем и сыграем два раза. Покажу только примерно одну октаве. I show you an example of one octave. Упражнение Ганона. здесь элементы формы следующие. Начало, подход к кульминации, кульминации и заключение. Возможно, здесь вам нужно играть немного медленнее, чтобы все еще чувствовать интонацию между нотами, между звуками. Следующее упражнение. Сначала, как обычно, споем. И элементы формы будут следовать таким же образом, как и в предыдущем упражнении. Подход кульминации. Может даже э, немного меньше начать, okay. немного меньше дать энергии в начале, потому что это все еще начало формы. Опять же, можете играть немного медленнее здесь. Когда вы играете таким образом Ганоне, становится просто музыкальным шедевром. Теперь октавы, споем. Напомню, что теперь мы возвращаемся к более традиционному шаблону формы, к более традиционному рисунку формы. Здесь будет начало, развитие, подход к кульминации, кульминация заключения. Играйте медленнее опять, если нужно. И аккорды. Мажор и минор – это один элемент формы. И здесь элементы выстраивают следующим образом. Вступление, начало, развитие, усложнение, подход к кульминации и кульминация, кульминация заключения. Давайте сначала споем. Здесь также вам нужно учиться переключать музыкальный образ достаточно виртуозно. Например, радость и вступление, и затем сразу грусть и вступление. Вот это радость и вступление, и теперь грусть и вступление. And then it goes to и затем joy радости и начало», и «Грусть и начало», и так далее. Важно перемещать ТОС на самом нижнем и верхнем аккордах, а, так же, как мы делали раньше. Здесь это особенно важно помнить, так, это, так как это помогает в игре в быстрых темпах. И последняя тема на сегодня – это внутренняя пульсация. Зачем нам нужна пульсация, внутреннее ощущение метра в упражнении? Опять же, для прибавления темпа. Когда вы чувствуете пульсацию перед и во время игры, это помогает вам настроиться на верный темп и выполнить все, что вы задумали в новом темпе, потому что если вы не подготовились к игре в быстром темпе, все распадется во время игры и будет казаться, что все невозможно эм, выполнить в рамках темпа. Так что пульсация поможет нам подготовить голову и руки к выполнению всех намерений в быстром темпе. И не будет ощущаться никакого напряжения, потому что все будет очень комфортно во время игры. Все будет вовремя. Внутренняя пульсация – это необходимый элемент игры для организации звукового представления и интонации в пространстве времени. Он также позволяет, пульсация также позволяет владеть рубата и выбрать правильный темп в пьесе перед началом игры. Внутренняя пульсация не только относится к скорости музыки, это также часть характера музыки. После выбора пульсации присоедините пульс к музыкальному образу пьесы. И если образ музыки радостный, почувствуйте и опишите пульс не просто а, как медленный, а спокойный и мирный, не просто средний, а подвижный и взволнованный, не просто быстрый, а энергичный и яркий. Когда вы ощущаете пульс во время игры, необходимо помнить о фразировке, чтобы сохранить линеарность в игре и не начинать играть по слогам. Это главное, это постоянно выполнять фразировку, чувствуя внутреннюю пульсацию, иначе ваша игра будет очень статичной. Так что это мастерский навык соединения вертикальной линии пульса с горизонтальной линией фразировки. Пульсация э, метр также помогает технической стороне игры, потому что ощущение пульса помогает приготовиться к быстрой игре, а также выбрать правильный темп перед игрой, чтобы не начать играть быстрее, чем э, возможно. Иногда студенты начинают чувствовать пульс слишком жестко. Так что напоминайте себе, что пульсация – это просто деликатное сердцебиение. Мы почти не чувствуем его, но оно постоянно присутствует. Если же вы начнете ощущать пульс слишком жестко, это разобьет фразировочную линию. Будет сложно ощущать фразировку в каждом упражнении. Э, будет ощущаться, как будто играете по типа слогам. В каждом упражнении мы будем пульсировать по мотивам. Например, в гаммах это главный интервал в мотиве, так что первая нота в новом мотиве будет наша пульсация. Первая нота? Мне кажется, последняя нота в каждом мотиве будет наша новая пульсация. Я не буду больше петь здесь, это больше о внутренних ощущениях. Uh, uh, как соединить so элементы игры вместе. И эти элементы And здесь: uh, музыкальный образ, как радость, элемент формы вначале. И пульсация, метр, например, спокойный пульс. Потому что а, только на следующем уроке мы начнем прибавлять темп и, и ускорять пульс. Но пока здесь нам просто нужно разъединяя владеть новыми ощущениями а, пульсации. Так что играем пока в спокойном, мирном темпе. Образ, форма и пульсация необходимо научиться ощущать едино. Например, я представляю гамму. Я настраиваюсь на радость, начало, и ясно представляю, где я буду пульсировать, на каждой первой ноте октавы, на каждой последней ноте мотива. И ощущаю мирный, спокойный пульс, сердцевиение. Так что в голове у меня радость, начало и мирный пульс. Joy, calm, Затем сразу переключаясь на радость развития, мирный, пульс. Развитие, мирный пульс. пульс. Теперь радость, подход к и так далее. Это принцип и вместе, нужно Остановитесь здесь, почувствуйте, прочувствуйте, представьте все три элемента в гаммах. И Сыграем дважды, сначала фокусируясь на образе формы и пульсе, и только затем добавляя звуковое представление и фразировку.